С возвращением. Даже дань уважения доктору Кингу не смогла помешать Джо делать свое дело. Байден по-прежнему упрямый осел, болтающий об оружии, расе и бензине. Кстати, не о своем собственном. Во время MLK он произнес речь, так что во время MLK он произнес речь так резко, что им пришлось ударить Пита Бутигига. Если вы собираетесь начать говорить о расходах, угадайте, что я сократил дефицит бюджета в прошлом году на 350 миллиардов долларов. А в этом году дефицит федерального бюджета снизился на 1 триллион с лишним долларов. Это факт. Но эти ребята финансовые сумасшедшие, я думаю. Они не совсем понимают. Финансовые сумасшедшие. Если кто-нибудь знаком с деменцией, однажды я просто хочу, чтобы он прошептал, это будет наш маленький секрет. Но давайте не будем забывать тот факт, что Джо только что подписал абсурдный законопроект о расходах в прошлом месяце. Первый законопроект о расходах, подписанный цветным карандашом. Позже он обвинил компании по страхованию автомобилей в том, что они взимают более высокие страховые взносы в зависимости от расы. Если вы живете в одном из этих районов, и у вас точно такая же машина, как у меня в другом районе, вы платите больше. Никаких других оснований, кроме того, что вы черный, а я белый. Перестаньте тянуть время. Извините, единственный раз, когда страховая компания заботится о том, белые ли они, это избегать использования их в своих рекламных роликах. Конечно, Джо должен платить более высокую премию. Его машина набита секретными документами. Здесь немного политического юмора. Вот ваше красное мясо. Что может быть лучше для разжигания расовой розни, чем в день молка? Одному мужчине приснился сон, а другой едва проснулся. Какое хорошее время, чтобы поговорить о запрете штурмового оружия. Я собираюсь запретить штурмовое оружие. Какого черта вам нужно нападение? Я серьезно? И запретите количество пуль, которые входят в магазин. В этом нет никакой необходимости. Я люблю своего друга из правого крыла, который говорит о том, что древо свободы ⁇ это вода крови патриотов. Если вам нужно беспокоиться о том, чтобы сразиться с федеральным правительством, вам нужно несколько F-15. Вам не нужен R-15, я серьезно R-15. Подождите, вам нужен F-15, чтобы сразиться с правительством, но безоружное лицо, нарисованное Q Аноном Шармоном, почти свергло демократию. Излагайте свои истории прямо. Я уверен, вы это уже видели. В отличие от Джо, он никогда не состарится. С днем рождения вас, с днем рождения вас, дорогая. Грег, я же говорил вам. Это позор, потому что он всю ночь заучивал с днем рождения. Итак, Джо, что еще можно добавить? Нет, нет, нет. Ничего. Посмотрите, эти крутые парни с оружием. Мы не те, кто вырос на главных улицах Уилмингтона, штат Делавер, с такими парнями, как Корн Поп. Нам пришлось действовать голыми руками. На самом деле, на днях я столкнулся с несколькими плохими парнями. Я помню, как это было. Я помню. Да. да. На что вы смотрите, старина? Держитесь подальше от моего гаража. Вам лучше убраться отсюда, пока я вам это позволяю. Там нет ничего, кроме моего корвета и нескольких коробок. Убирайтесь отсюда, чувак. <рly> <рly> уберите свою задницу и тело из хорнера. You. Пока я не надрал вашу белую христианскую задницу. Nice yeah. Я указываю на вас всех. Хорошего дня. Вы тоже. <рly> <рly> <рly> да. Отлично сработано. Эмили, может быть, у меня такая же плохая память, как у Байдена, но я не помню, чтобы люди в день МЛК делали что-то подобное. Внезапно все просто разрывается. Разве он не должен был быть хорошим президентом? Именно таким он себя и представлял, но в этом-то и весь шок от всего этого. Он проводил кампанию за то, чтобы быть великим объединителем, но вместо этого из его уст исходил враг. И это всегда были ГОП, патриоты, среднестатистические американцы, родители, каждый нормальный человек – враг в глазах нашего президента. Что меня тоже убивало. Каждый день МЛК просто все портит. У него действительно есть поминки, которые он оставляет, такие. Это действительно катастрофа. И в этом все дело, и это то, о чем я беспокоюсь. Я чувствую, что по этому поводу есть много шуток, не обязательно здесь, но в целом мы издеваемся над этим, смешно смеяться, но в то же время страшно, что это наш главнокомандующий, что у него полное отсутствие абсолютного. Понимание важности секретных документов, важности южной границы, важности безопасности – все это так. В любом случае, но я хочу сказать, что во время речи он сказал, что вторая поправка, если бы в момент ее принятия ограничивалась. Кто мог купить оружие и каким оружием они могли владеть? И это для меня полная иллюстрация того, как он относится к нашему правительству. Весь смысл Конституции в том, что она ограничивает правительство в том, чтобы не ущемлять наши права, с которыми мы родились, и права, которые являются неотъемлемыми. То, что он пришел и сказал, что это ограничивает американцев, это ограничивает вас, потому что вам нужно в 15 чтобы уничтожить правительство. Противоречит тому факту, что для него величайшим подарком всегда будет самое большое правительство. И именно поэтому он самый опасный человек, который у нас когда-либо был. О нет, вы этого не сделали. О нет, вы этого не сделали, Джо Байден. Это было. Она в настоящее время работает. Я не знаю. Мне не нравится Джо Байден. Но самый опасный президент в истории хуже, чем у Уотергейт. На велосипеде. Но, может быть, она доказывает, что, возможно, президенты не так уж важны. Он мог бы доказать это. Я не понимаю, зачем вам понадобился F-15 для борьбы? Разве Талибы только что не сделали это очень хорошо? Я думаю, мы оставили с ними несколько F-15, что-то хорошее. Да, это правда. Может быть, это ваш лучший шанс получить F-15. Это правда. Хэт, я никогда не смогу понять, как много людей думают, что полиция – это расистская толпа убийц. Но в то же время считают, что они должны быть единственными, кому разрешено иметь оружие. Я не понимаю. И да, у нас не может быть F-15, но вы знаете, правительство может иметь F-15. Но у правительства также есть много причин, по которым оно может не захотеть бомбить коврами собственный народ, как на своей собственной земле. И вы знаете для него сказать, что у нас нет шансов против правительства SR-15, фактически основываясь на значении второй поправки. Является аргументом в пользу того, чтобы у нас было более мощное оружие. Это правда. Не менее мощное. Вы знаете, что он делает... Но этот комментарий был оскорбительным. Он действительно собирался уходить. Глядя на 6 января, это все? Бейте правительство шляпы викинга. Я хочу посмотреть, как вы попробуете. Не хотите ли вы сказать, что вам нужно оружие получше? Сказать, что AR-15 не соответствует, что он не обеспечивает проверки, зная, что наше население вооружено, делает решение правительства намного более дорогостоящим, если они скажут, что у нас есть ковровая бомба. О чем вы говорите? Особенно, когда ковровые бомбы бомбят тех же людей, которых он демонизирует. Боюсь, между военными и донорами наблюдается значительное совпадение. Я думаю, причина, по которой он избивал всех, заключается в том, что он думал, что сегодня день родни Кинга. Вот и все. Вы знаете, пресс-служба Белого дома испытала такое облегчение, что он не сказал этого вчера. Потому что он сказал, у меня есть теория, Вы слушайте меня. Джо Байден, когда он уходит с выпускного вечера, потому что у него слабоумие, то, что вы наблюдаете, это большая перерисовка. Вы знаете, когда девушки выбирают лотерейные номера, они прыгают вокруг, а у вас 17. 9. Вот почему он говорит такие вещи, как экономия. Слабоумие, потому что они просто вертятся у него в голове. И это те слова, которые он слышит чаще всего. Не говорите с Джо об экономике. У него слабоумие. Вы понимаете, что я имею в виду. Вот что произошло. Я даже не шучу. Именно так началось видео с днем рождения. Если вы посмотрите это еще раз, у него в голове всплыло с днем рождения, а затем он начал петь. И вы могли видеть, как в конце его лицо говорит. О, я не знаю ее имени. Вы слушаете до конца. С днем рождения он не знает. Он получил не тот лотерейный шарик. В том-то и дело. Трамп положил бы этому конец, вы находите прекрасная, замечательная леди.